Привет всем! Сегодня я хочу поговорить на очень важную для меня в том числе тему, потому что меня, видите ли, немножко бомбануло. И бомбануло у меня из-за ситуации с главой оргкомитета Олимпийских игр в Токио, Мори. Наверное, я не знаю, может быть, кто-то в курсе ситуации, но давайте я ее. Её опишу более-менее более подробно, потому что, если вы хотите поподробнее, есть довольно много интересных материалов на эту тему. Начать, наверное, стоит с того, что в Олимпийском оргкомитете японском 24 члена, и среди них всего 7 женщин. И когда главу оргкомитета этого самого моря спросили, не собираетесь ли вы немножко увеличить количество женщин в вашем комитете? Он высказался в том плане, что это сложно, потому что женщины слишком много болтают. Ну, конкретно он написал ситуацию так: женщины соперничают между собой, одна поднимает руку, второй тоже нужно сказать, и, и так мы, они все говорят, говорят и говорят. Ну, как-то примерно так. Это вызвало, понятное дело, очень неоднозначной реакции. его обзывали сексистом, и реакции просочились уже даже за пределы Японии, наконец-то. Но Мори извинился... Так, формально извинился, он даже сам говорил, что в принципе не испытывает никакого особого расстояния по этому поводу. И сказал, что по этому поводу он не собирается также уходить в отставку. Зачем? 80, 83 года, только начинаю жить. Но при этом э, ничего не закончилось. Протесты продолжались. Э, Волонтеры просто массово отказывались от участия в Олимпиаде. Женщины-парламентарии в Японии выходили на работу в белом знак протеста. И в конце концов, когда уже мировые лидеры, когда уже очень многие публичные люди стали высказываться в том плане, что нет, это не окей, ненормально, он все-таки сказал, что уходит в отставку. Казалось бы, все закончилось, но остается вопрос, почему так долго, конечно. Хотя, что интересно, даже у меня во френгвенте в фейсбучной появились мнения, что ну жалко дедушку, ну что ж, его так стровили-то. Я не знаю, может быть, люди не совсем представляют себе ситуацию. Давайте попробую объяснить. Для начала про море. Наверное, очень многие люди узнали о нем благодаря скандалу, вот этому самому скандалу. Но в Японии он очень хорошо известен своими высказываниями. Этот человек успел побывать премьер-министром, и в конце его управления его рейтинг одобрения опустился реально ниже Плинтуса, по-моему, там 9% было что-то около того. Он высказывался насчет женщин насчет всего, то есть это далеко не первые его сексистские высказывания. Было еще круче, потому что, в общем-то, <сёк> сексистские высказывания в Японии, поверьте мне, значительно меньше привлекают внимание, чем, например, высказывания о том, что Япония — это страна богов или о божественности императора. А Мури себе и такое позволял. Потому что это противоречит конституции, на секундочку. Не, ну, нормально. Было еще много чего интересного. Я не буду перечислять все его первые, опять же, можете погуглить, но вот о нем ходит абсолютно замечательный анекдот, который, правда, я считаю, как раз не соответствует истине, но он очень показателен. Значит, у Мори планируется встреча с Биллом Клинтоном, и так как он вообще не говорит по-английски, его инструктируют, что Давайте вот вы сначала скажете ему «How are you?», он ответит «I'm fine, thanks, how are you?», и вы тогда ответите ему «Me too». И вот Мори встречается с Биллом Клинтоном и говорит ему «Who are you?», на что Билл Клинтон растерян говорит «Я муж Хиллари Клинтон». И Мори ему радостно отвечает «Me too!». Конечно, вряд ли этот диалог действительно состоялся, но если человек рассказывает такие анекдоты, вы можете представить, чего от него в принципе ждут. И действительно от него не ждали ничего хорошего на посту премьер-министра. Да и потом он много где отличался. Тем не менее, несмотря на высказывания, несмотря на его весьма контроверсивные взгляды, несмотря на подтвержденные связи с якудзами, Он все равно находился э, на самом верху японской политической элиты. И остался бы до сих пор. Потому что, э, в общем-то, его даже премьер-министр суго поддержал, сказал, ну, ну что, извинился человек, все нормально. В чем же дело? Почему же в этот раз не получилось? Наверное, потому что... Э, Олимпиада и так находится под угрозой. И еще один скандал, связанный э, с ней, как-то совсем не к месту. То есть даже эти сексистские высказывания ему бы опять сошли с рук, он продолжал бы сидеть, если бы не сложная ситуация, что как бы тоже говорит о степени компетентности моря. Но это еще не все. Знаете, что самое интересное? Я думаю, что конкретно насчет этой ситуации он прав. Да, вот так. Именно так, как он ее описал. Я думаю, что это все правда. Я думаю, что у них действительно говорят именно эти семь членов, которые женщины. Знаете почему? Потому что для того, чтобы попасть в Олимпийский комитет, им пришлось пройти через ад. И я думаю, что они, может быть, даже вообще единственные люди в этом Олимпийском комитете, которым все это интересно, и которые действительно болеют душой за свое дело. Потому что в Японии с гендерным равенством очень-очень плохо. По статистике она находится где-то в самом хвосте. Женщины сталкиваются с дискриминацией в университетах, при приеме на работу, собственно, на работе, не получают повышения. И это, в общем-то, даже считается нормально, потому что всем заправляют вот такие вот море. И, возможно, они это не говорят прямо. Возможно, море, которому 83 года, может сказать «это с трибуны», а кто-нибудь другой, наверное, не скажет. Я подозреваю, что премьер-министр Суга это вряд ли скажет, но, скорее всего, он тоже так думает. В то же самое время те, кто говорят, что им очень жалко море, пожалейте дедушку, зачем же так с дедушкой, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вам не жалко всех тех специалисток, которые... Не могут защитить диплом, не могут найти хорошую работу, не получают повышения, потому что женщины слишком много болтают. Эти слова, которые высказал Мори, это не просто слова. Он руководствуется этим принципом. Именно поэтому в Олимпийском комитете семь женщин. И не только он. Очень многие. Так может быть, пора уже подать сигнал? Как вы думаете? Я думаю, что пора. Ну, главное, чтобы не забыли. Ну что ж, пока-пока.